Друзья мои, склоните ваши головы перед силой квантовой механики, ибо это единственная истинная вера, и Эрвин Шрёдингер – пророк ее. На самом деле мы, ученые, не говорим так, потому что наука – это та единственная методология познания объективной реальности, которая не навязывает свои догматы, другим людям, потому что не догматы, а принципы, которые наука производит в процессе своей жизнедеятельности, их можно проверить, их может проверить любой человек, который обладает достаточным умом. Но э, я вижу много прекрасных людей и умудренных опытом бородачей, молодежь, которая э, устремлена в будущее. Я понимаю, что наука э, на планете Земля будет продолжаться, несмотря на то, на ту эру мракобесия, которую мы начинаем, в которую мы сейчас начинаем вступать. И, собственно, придет то время, когда наука станет новой религией. Но не будем об этом, это дело довольно далекого будущего, а, возможно, не очень далекого. Изучим, что такое квантовые технологии. Меня зовут Роман Душкин, и я хочу вам представить свой доклад на... Одну из очень горячих тем сегодняшнего времени квантовой технологии. Что это такое, почему об этом все сегодня говорят. Но перед тем, как мы начнем именно про квантовые технологии, я немножко введу вас в то, что вообще используется, какой понятийный аппарат используется в квантовой механике, для того, чтобы вы дальше и в дальнейших лекциях 15 на 4 сегодня понимали вообще, о чем идет речь. На самом деле квантовая механика, как сказала Лера, это очень контринтуитивная вещь. Она совершенно не похожа на то, что мы привыкли видеть в объективной реальности вокруг себя на макроуровне. Но Ричард Фейман и многие до него, Нельзбор, например, то же самое говорил, что если вы думаете, что вы понимаете квантовую механику, то вы ее не понимаете. Это говорил Нильсбор. На самом деле, чем больше вы погружаетесь в эту вещь, тем менее контринтуитивно она становится для вас. И вы начинаете понимать, что происходит. Но именно эти знаменитые ученые говорили о том, что невозможно понять, невозможно пробить нашу сферу восприятия, через которую мы познаем мир, для того, чтобы действительно понять то действительное, что происходит на микроуровне, на макроуровне, на вот этих вот всех уровнях нашей объективной реальности. Поэтому любую науку мы воспринимаем исключительно через наше восприятие. Итак, давайте о терминологии. Что такое квант? Квантовая механика устроена на а, нескольких вот таких базовых постулатах. Квант, а, термин квант ввел Вольфганг Пауле, и потом Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за одно из достижений. Кто знает, за что получил Альберт Эйнштейн? За фотоэффекта. Все верно, не за а, теорию относительности, а за фотоэффект. Так вот, квант это некая неделимая порция какой-то величины. Обычно квантуется энергия, время... Все, что угодно на уровне квантовой механики, вот в этом микромире, может квантоваться. То есть мы попадаем в абсолютно дискретный мир. Нет непрерывного мира. Нет непрерывного мира той математики, того матана, которому нас учат на первом курсе в технических вузах. Есть только дискретный мир. То есть квант — это вот такая вот неделимая штука. Квантовая суперпозиция. Что такое суперпозиция вообще? Суперпозиция — это всего лишь линейная комбинация нескольких величин. Квантовая суперпозиция — это когда у нас есть несколько квантовых состояний разных, обычно говорят об ортогональных, которые совершенно не похожи, назовем это так. Ортогональные квантовые состояния, не сводящиеся друг к другу, квантовая система может быть одновременно в них, в линейной комбинации этих квантовых состояний. Это называется квантовая суперпозиция. И самая интересная фишка в том, что квантовая суперпозиция в нашей объективной реальности так получилась почему-то, мы не знаем почему, коэффициенты при квантовых состояниях в суперпозиции являются комплексно-значными. Это комплексные числа. Дальше. Кошка Шрёдингер. Вот, кошка Шрёдингера, не кот, кошка. Шрёдингер говорил о кошке, и Шрёдингер — повелитель котов, его сейчас называют. Так вот, Эрвин Шрёдингер придумал такой мысленный эксперимент. Он до конца жизни не мог согласиться вот с этой контринтуитивностью и не понимал, он говорил, невозможно вот суперпозицию понять, объяснить. И он придумал вот этот мысленный эксперимент про кошку, когда она одновременно и жива, и мертва. На самом деле, сегодня это все довольно просто объясняется, но вот древних людей, кошки Шрёдингера немножко выводили из себя. Ну, Эйнштейн тоже до конца жизни, кстати, не согласился с постулатами квантовой механики. Итак, Эрвин Шрёдингер, вообще знаменитый был человек с точки зрения э, вклада в квантовую механику, он придумал вот такое вот уравнение. Студенты физических факультетов видят его во сне. Значит, это уравнение описывает динамику, эволюцию волновой функции. Что такое волновая функция? Волновая функция описывает состояние квантовой системы, в пространстве и времени. Нету ничего в физическом мире, в физической реальности, что соответствовало бы волновой функции. Это некая математическая абстракция. Она не имеет никакого смысла вне математических построений, лежащих в основе квантовой механики. Потому что никакого физического объекта, который имел бы отношение вот к прямой соответствии волновой функции, нет. Но эта штука, эта абстракция работает. При помощи волновой функции можно прогнозировать развитие, прогнозировать эволюцию, прогнозировать будущее состояние квантовой системы. Что такое волновая функция? Тут вот написано у меня вероятность обнаружить систему. На самом деле это не совсем так, это амплитуда вероятности. И если эту амплитуду, которая является комплексным числом, возвести в квадрат, то вот это уже будет вероятность. Именно поэтому у волновой функции нет прямого соответствия с объектами нашей реальности. Так вот, если амплитуду волновой функции возвести в квадрат, то это будет вероятность обнаружить квантовую систему в том состоянии, которому соответствует вот эта амплитуда. Вот. Соответственно, если у нас есть n состояний, то сумма квадратов амплитуды этих n состояний всегда равна единице. Но это вот непреложный закон, это всегда так. И измерение. Измерение — это квантовая операция. Одна из двух квантовых операций. Первая операция — это эволюция волновой функции, как вот она во времени эволюционирует. Это описывается волновым уравнением Эрвина Шрёдингера. И есть второе. вторая операция — это измерение. Измерение, это процесс нарушения вот этого суперпозиционного состояния квантовой системы Когда мы вмешиваемся каким-то прибором И в этот момент квантовая система схлопывается Она схлопывается в какое-то одно состояние И суперпозиция разрушается Называется это декогеренция. как бы результат этого измерения квантовой системы как раз вероятность получения того или иного результата зависит от амплитуды, в котором находилась волновая функция того состояния, которое мы получили в результате измерения то есть если есть квантовая система, которая находится в суперпозиции, измерив ее один раз, мы можем получить один результат. Измерив такую же систему в другой раз, мы можем получить другой результат. Если у нас есть ансамбль квантовых э, систем, которые созданы одинаковыми, то мы можем провести набор измерений и получить э, целый набор э, различных исходов. И посчитать такие вот частные вероятности. Эти частные вероятности как раз будут соответствовать квадратам амплитуд разных состояний, которые были в суперпозиции. Вот примерно так это и работает. Ну и теперь переходим к непосредственной теме нашего доклада. Это квантовые технологии. Мы успешно прошли первую квантовую революцию. Первая квантовая революция была во времена наших отцов. Мы получили лазер, компакт-диски, флеш-карты, магнитно-резонансную томографию даже большой адронный коллайдер. Это все... Следствие первой квантовой революции. Мы, люди, человечество, цивилизация спустились на квантовый уровень. Мы смогли э, измерять то, что там происходит. И сейчас мы стоим на пороге второй квантовой революции, когда мы можем уже управлять тем, что происходит на квантовом уровне. После первой квантовой революции управление было довольно сложным. Мы тоже можем управлять сейчас квантовыми эффектами, но довольно сложно. Нам мешает э, товарищ Вернер Гейзенберг. Что он придумал, кто знает? Вы все знаете, я понял. Никто не знает больше? Да. Неопределенности. Принцип неопределенности Гейзенберга. Чем больше мы воздействуем на систему для того, чтобы измерить ее местоположение, тем меньше мы узнаем ее скорость, потому что мы мешаем системе воздействуем на ее скорость в процессе измерения. Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг и Георг, он, по-моему, Георг, да, ехали на машине. Их остановил полицейский. «С какой скоростью вы ехали?» – спросил он. «Я не знаю», – сказал Вернер Гейзенберг. «Вы ехали со скоростью 60 км в час при разрешенных 40. Дураки! Теперь я не знаю, где я нахожусь». Полицейскому это показалось подозрительным. Он сказал, Откройте бага что у вас в багажнике. «Там кот», – сказал Эрвин Шрёдингер. «Откройте багажник». Полицейский открыл багажник, и кот оказался мертвым. Он сказал, там мертвый кот. «Да! Теперь он мертвый». Полицейским это показалось еще более подозрительным, и они захотели захватить эту троицу, но он оказал сопротивление. Итак, квантовые технологии. Сегодня выделяется 4 квантовых технологии. Ну, на самом деле, этот классификатор, он немножко, может быть, подвинут, там, плюс-минус. 5, может 6, выделить, может 3. Я выделяю 4. Это квантовая сенсорика, квантовая передача информации, квантовый компьютер и квантовые вычисления. Рассмотрим каждый из этих Квантовая сенсорика – это датчики. Мы при помощи квантовых систем можем измерять различные параметры. Почему? Так получилось, что квантовые системы очень хрупкие. Как только мы квантовую систему создаем, она сразу начинает взаимодействовать с окружающей средой и сразу же разрушается. Ученые подумали, а почему бы не использовать вот это свойство в каких-то своих целях? И вот возникло целое направление – квантовая сенсорика. При помощи квантовых сенсоров мы можем измерять различные свойства нашего мира. В качестве одного из примеров, это вот то, что уже сейчас есть, это квантовые атомные часы, это устройство высокой точности, которые там за 51 тысячу лет на несколько наносекунд отстают или убегают. Это уже есть сейчас, но на самом деле квантовые сенсоры это устройство э, наноскопических, пикоскопических размеров, которые можно внедрить в различные, ну, в клетки организма. Квантовые сенсоры, квантовые измерения, они неинвазивны. Что значит инвазивность? Вот когда мы хотим измерить, допустим, Какая-то опухоль в легких, и у врачей как бы подозрение на рак, что делают? Для того, чтобы понять, есть опухоль в легких раковых или нет, берут биопсию. Для этого делают прокол и берут ткань. Потом ее измеря... изучают и смотрят, что происходит. Это инвазивное измерение. Проблема в том, что вот самой этой инвазией, вхождением в организм человека мы уже делаем плохо. Если опухоль была не раковой, неагрессивной, то и бог с ней. А если она агрессивная, то потом пораженные участки ткани органов, через которые прошел шунт, быстро заполняются раковой опухолью. И вот эта проблема, когда особенно такие агрессивные формы рака, как рак легких, их нельзя подвергать биопсии. Ну, врачи на самом деле всегда это делают, но никогда не говорят пациентам вот об этой опасности. На самом деле это очень опасно. Другой пример менее такой категоричный, например, искусственные сооружения, мосты, эстакады и так далее. Их постоянно надо контролировать. Сегодня как делают? Подходит, шурфом вынимают бетон из опоры, тем самым ее разрушая. То есть само измерение разрушает объект измерения. У квантовых сенсоров такого не будет. Мы внедряем квантовые сенсоры в объект измерения и измеряем его. Разрушается сенсор, но не с объекта измерения. Следующая квантовая технология – это квантовая передача информации. Это самая развитая сегодня технология. Значит, квантовая передача информации, на самом деле, идет речь о квантовом обмене ключами. В 1984 году, по-моему, был придуман протокол BB84. Это первый квантовый протокол. Соответственно, при помощи него можно обменяться секретными ключами и таким образом, чтобы э, доподлинно узнать, не было ли перехвата. Два человека – Алиса и Боб – Всегда Алиса и Боб обмениваются информацией. Ну, так получилось. Значит, Алиса и Боб передают друг другу некоторые биты. На, на самом деле, в квантовых технологиях это кубиты, мы об этом сейчас поговорим. Ну, так вот, Алиса и Боб передают друг другу кубиты, и если зловредная Ева была между ними, Алиса и Боб, проведя некоторое количество измерений, могут с достаточной степенью достоверности понять, прослушивал ли их кто-нибудь или нет. Если прослушал, то отвергнуть полученную строку символов, не использовать ее как пароль. А если не прослушивать, то, соответственно, получается одинаковый ключ у Алисы и у Боба, который можно использовать для таких схем шифрации, как, например, одноразовый блокнот. Одноразовый блокнот – это одна из схем, которая теоретически не взламываема. Если одноразовый блокнот использовать правильно, как, он, как его нужно использовать, взломать его невозможно. Вот, уже есть протоколы. С 1984 года прошло уже 34 года. За это время уже разработали новые протоколы, которые дают стопроцентную гарантию. То есть вообще никаких ошибок быть не может. Пример: в Китае уже осуществлена передача при помощи квантовых каналов связи информации с Земли на спутник и спу со спутника на Землю назад на расстояние более тысячи километров. В общем-то это был прорыв и в Китае уже делается ведомственная сеть квантовой связи, которая объединит всех высших чиновников китайской коммунистической партии. У нас в стране, кстати, тоже делается, но об этом мало кто говорит. Так, вот это вот я уже рассказал, текущая криптография, текущая передача информации основана на гипотезе, всего лишь гипотезе о том, что некоторые математические задачи с практической точки зрения очень сложно решить. Это гипотеза о том, что невозможно быстро разложить число на множители, как пример или гипотеза о том, что невозможно очень быстро рассчитать дискретный логарифм в конечном кольце. Ну, это вот такие вот математические абстракции, но вот на этих гипотезах основана вся современная криптография. Они не доказаны, эти утверждения, но э, вся информация э, абсолютно секретная, вся информация банковская, коммерческая информация шифруется средствами шифрования, основанными вот на этих гипотезах. Квантовая криптография уберет вот эти вот э, риски, о рисках, э, почему это риски, сейчас вы узнаете, сделав абсолютно стопроцентно защищенные каналы передачи информации. И переходим дальше. Третья квантовая технология – это квантовый компьютер. Квантовый компьютер – это универсальное аналоговое вычислительное устройство, которое позволяет производить вычисления по модели, которая не равна модели Тьюринга. Квантовый компьютер устроен не на архитектуре фон Неймана. Это абсолютно другое устройство, которое аналоговое и которое решает всего лишь одну задачу. Оно перемножает матрицы. Есть квадратные матрицы, особого, не любые матрицы. Особого в математике они называются эрмитово сопряженные Это комплексно-значные матрицы, которыми описывается Лагранжан в уравнении Шрёдингера. Вот кто помнит уравнение Шрёдингера? Там была большая буква H. Вот это Лагранжан. Матрица огромных размеров. И вот квантовый компьютер перемножает такие матрицы. Больше он не делает ничего, но он делает это очень быстро. Потому что сама квантовая природа реальности делает именно это в процессе эволюции волновой функции. Когда волновая функция эволюционирует, она перемножает матрицы, вот эти вот эрмитово-сопряженные. Квантовый компьютер уже сегодня есть. Многие компании в мире занимаются так называемой гонкой вооружений. Россия сейчас тоже включается. В компании IBM анонсирован компьютер с 50 кубитами, но 50 кубитов это очень много. Но пока неизвестно, насколько они сцепленные. Если у нас есть 50 сцепленных кубитов, то есть это два в 50 степени различных состояний, мы можем ну, симулировать, например, белковые молекулы. Это очень большое число. На самом деле этого нету. Если бы это было, у нас блокчейн был бы уже взломан. Вот, на ловушках Пауля. В России очень сильна школа, которая работает с ловушками Пауля. На ловушках Пауля можно построить симулятор любой белковой молекулы. Это очень важно для решение задач о том, какие лекарства мы будем создавать. И, кому интересно, можете в облачном доступе получить доступ к квантовым компьютерам. Как минимум 4 квантовых компьютера сегодня есть, они доступны. И, наконец, последняя квантовая технология – это квантовые вычисление. Это именно то, что делает квантовый компьютер. Квантовые вычисление это новая вычислительная модель. Единственное, что я могу сказать, она не сильнее модели Тьюринга. Если кто знает про машину Тьюринга, которая вычисляет саму себя, то вот квантовые вычисления не сильнее ее. Квантовые вычисления не могут решить ни одной задачи, которую бы не решила машина Тьюринга. Просто некоторые задачи, а именно перемножение матриц гигантских размеров, квантовые вычисления делают быстрее. Так вот, обычное вычисление, это обычно, вот у нас есть процессор по архитектуре фон Неймана, и он последовательно вычисляет какие-то команды, выполняет, да? Квантовые вычисления параллельно массово, Вычисляют значение функции, которая в квантовых вычислениях называется квантовым оракулом, на всех значениях ее аргументов за один проход. Допустим, у нас есть функция, которая определена на области всех натуральных чисел от 0 до 1000. Так вот, за один вызов функции можно получить результат этой функции на всех тысячах ее аргументов, значениях аргументов за один проход. В традиционной парадигме вычислительной надо было бы сделать тысячу вызовов этой функции. В квантовых вычислениях это делается один раз. Один вызов функции. Проблема в том, что на выходе мы получаем все результаты этой функции в квантовой суперпозиции. Что потом с этим делать, не ясно. Квантовое превосходство. Это то, что показывает вот эта вот вычислительная модель. Первый квантовый алгоритм был придуман в 1985 году Дэвидом Дойчем, книжку которого «Структура реальности» я категорически вам рекомендую. Первый алгоритм Дойча показал квантовое превосходство. Второй алгоритм – алгоритм Гровера позволяет найти необходимую запись в базе данных объема n за o от корень из n обращения к ней. o это умножение на какую-то константу, назовем это так. То есть если у нас есть э, грубый поиск, поиск грубой силы, нам для того, чтобы найти какую-то запись в базе данных простым перебором на обычной технологии, на обычные вычисления, надо потратить в среднем n пополам обращение к этой базе данных. В квантовых вычислениях нам нужно потратить корень из z обращений. Это намного меньше, но это не экспоненциальное превосходство. Экспоненциальное превосходство показывает примерно 60 квантовых алгоритмов, которые разработаны на текущий момент. Самый интересный, главный и широко известный из них — это алгоритм Шора. Алгоритм Шора позволяет факторизовать число, то есть разложить число на множители за линейное время и за линейное количество кубитов. Тем самым мы ломаем всю современную криптографию. Если вы помните, я сказал, что вся современная криптография основана на гипотезе о том, что задача факторизации практически нерешаема. Квантовый компьютер решает ее за линейное время. Вся современная криптография, весь блокчейн, все биткоины будут у того, кто первым построит квантовый компьютер. Куда двигаться дальше? У меня есть книжка, которая называется «Квантовые вычисления и функциональное программирование». Там описана модель квантовых вычислений для программистов. Если вы возьмете любую другую книжку по квантовым вычислениям, вы увидите много Матана и физики. Ядерный магнитный резонанс помогает там покрутить молекулы вокруг своей оси на сфере блоха. Кому из программистов это интересно? Никому. А вот что такое кубит с точки зрения программирования? Это всего лишь список комплексных чисел, ни в одной книжке не написано, кроме моей. Ну и в своей телешколе я запускаю курс по квантовым технологиям, наверное, где-то через месяц. На этом все. Благодарю. Вопросы? Здравствуйте. Я вот хочу уточнить по поводу последнего сказанного вами. Вы сказали, что вся современная криптография основана на разложении чисел на множители и дискретном алгоритмировании, но это же неправда. У алгоритм не вся, Шора конечно. позволяет только раскладывать числа на множители и делать дискретное алгоритмирование в обычных остатках по модулю, но не на эллиптических кривых, а современная криптография в основном на эллиптических кривых строится алгоритм Шора это не решает. Один из алгоритмов квантовых уже эллиптические кривые, по-моему, побил тоже. А Я вы, не назову вы, его сейчас. У вас особо. есть какие-нибудь ссылки? Ну вот В моей книжке, интересно. вот предыдущий слайд, в моей а, книжке да. есть огромная диаграмма, где 60 квантовых алгоритмов, разработанных на текущий момент, друг с другом взаимосвязаны. Вот там точно это есть. Они все перечислены и кратко охарактеризованы. Я помню, что про эллиптические кривые там что-то было. То есть Я... даже эллиптическая криптография уже квантовыми алгоритмами ломается? <свист> Я не скажу вам сейчас ни да, ни нет. Скорее всего, да, но это... <свист> Скорее всего, да, но это не точно. Ну, хорошо, спасибо. Но, тем не менее, одноразовый блокнот для того, чтобы применять схему одноразового блокнота, который теоретически не взламываем, не нужна для этого квантовая криптография. Его сейчас можно применять. Просто это очень сложно, накладно. Вы, вы также сказали, что поиск по базе происходит за линейное время, но неправда все Не правда Ну, n по не линейные? Корень из n. Вы говорю, нет, я имею в виду в текущий момент не на квантовых компьютерах. А, ну почему а, за линейный? Ну, конечно, но... если мы перебором будем перебирать, а все данные хранятся в определенном упорядоченных множествах и, дел, и все поиски проходят либо за алгоритм, либо за константа так... Ой, ну и... я понимаю, о чем вы говорите, да. А, если мы решаем и, прямую и задачу… это лучше, чем за квадратный корень. Смотрите, я понимаю вопрос, смотрите. Если мы решаем прямую задачу, когда у нас индексирована какая-то, а, по какому-то столбцу база данных индексирована, то мы даже простым, а, простой дихотомией будем ее… А, решать очень быстро логарифм а если у нас а, имеется задача решить обратную задачу нам либо базу данных надо переиндексировать что займет время и потом быстро будем ее решать либо перебирать по порядку что такое обратная задача самый простой пример вот у нас есть а, список а, адресная книга в телефоне у нас есть по алфавиту индекс построен а, алфавит, по алфавиту имен фамилии а, она сортирована мы можем быстро найти по имени человека его телефон. А если у нас есть телефон, как найти имя человека? Это обратная задача. Нам нужно все перебрать, либо отсортировать. На сортировку не уходит время. Скажите. Я понимаю, почему вы и киваете, потому что если отсортировать, то да, но сортировка тоже занимает время. Спасибо.